Так, сейчас я поставлю на запись. Тема сегодняшняя наша – это программы и акции на 16-й каталог. Мы сегодня не будем с вами разбирать акции каталога, потому что вы, я думаю, сами можете посмотреть каталог прекрасно. Да, сейчас очень много видеообзоров в интернете, зашли на YouTube, вбили 16-й каталог, видеообзор, да, и вам... Просто кучу вариантов выдали, да. Кстати, рекомендую такие видеообзоры кидать а, в своих чатах, где там ваши подружки, друзья сидят, да, чтобы они тоже это все смотрели именно на профессиональном уровне. Так просто посмотрели сами каталог, да, а, и ничего не увидели, как так бывает очень часто, да, а именно, чтобы посмотрели акценты каталога, да, от профессионалов. Вот, а мы сегодня с вами поговорим про те акции, которые действуют для наших новичков, которые придут в 16-м каталоге, да, и для спонсоров. Ну и э, начну я все-таки с той акты, которая есть в каталоге, но она э, стоит внимания отдельного, да, а почему? Потому что уже многие начали обменивать медальки на подарки, да. Поставьте плюсики или напишите в чате, кто уже обменял накопленные медальки на подарки и на что обменяли сколько у вас подарков получилось пишите кто еще не знает что это за акция да, в каталоге она есть она есть на сайте и я вам они сейчас тоже расскажу называется она медальный зачет действует она до 27 января 2018 года то есть будет действовать до первого каталога то есть первый каталог включительно Смотрите, в чем суть этой акции? Она очень простая. Первое, что мы делаем, это заказываем продукты из каталога, которые отмечены вот такими вот медальками. То есть, например, вы можете увидеть в каталоге тушь или туалетную водичку. Да? Там за тушь, например, вам дадут 3 балла, за туалетную водичку вам дадут 12, 13, 20 баллов. Да? То есть, в зависимости от того, сколько стоит продукт. Естественно, чем дороже продукт, тем... Больше медалек вы зарабатываете, но не на каждый продукт идут медальки, да, поэтому из каталога в каталог они меняются. Там, например, в прошлом каталоге декоративная косметика в основном шла по медалькам, да, в этом каталоге очень много торректных водичек идут по медалькам, поэтому заказ... э, собрать эти медальки, да, накопить очень просто. А Ася пишет, что вот у меня 51 медалька, ничего себе, обменяла уже на гель, тушу, мужскую водичку, обалдеть, круто, ты вообще прям... Супер уже подарки к новому году себе сделала. Дальше, то есть заказываем продукты, отмеченные медальками из каталога. Второе, копим их, да, копим. Внимание, два каталога можно копить. То есть либо вы можете обменять медальки сразу в следующем каталоге после того, как вы заказали продукт с этими медальками, да, либо через каталог. То есть можно копить два каталога. Если вы в течение двух каталогов не обменяли медальки на подарки, то у вас начнут медальки сгорать. Например, так, сейчас у нас 16-й каталог. Если вы в 14-м каталоге начали копить медальки, в 15-м вы продолжили их копить, не обменяли, да, например, не потратили, то вы можете еще вот сейчас в 16-м каталоге их обменять. В 17-м каталоге они у вас уже сгорят, имейте это в виду. То есть кто в 14-м каталоге начал копить, но не обменял, эти медальки на подарки и вам нужно это сделать в этом каталоге обязательно потому что иначе они сгорят это понятно да уходили <coughs> пишет у меня 75 медалей. обалдеть молодцы то есть смотрите это уже по вашему усмотрению здесь акция идет в каталоге да и поэтому вы можете поощрять своих клиентов то есть не обделяйте их, да, если они у вас делают заказы, им очень будет приятно, если вы эти медальки, ну, так по-честному отдадите им, да, и предложите потом обменять на подарки, если действительно у них накопилось нужное количество медалек для обмена на подарок. На что можно обменять? Посмотрите, за 5 медалек можно обменять на что-то одно, либо на гель для душа, либо на крем для рук, либо на смягчающее средство. За 15 медалек идет декоративная косметика. Это помада мус либо карандаш для бровей, маркер для бровей. Да, очень классный, кстати. Все отзывы, которые слышала, все суперские. Очень нравится людям, очень такой естественный эффект дает. И тушь для ресниц. Это за 15 медалек. Что-то одно выбираем. Да? И за 30 медалек мы получаем, выбираем на выбор туалетную водичку. Там представлены две мужские и две женские водички. Ну здорово же, да, за один рубль получить туалетную воду. Вообще супер, по-моему. Я вот, например, честно говоря, не зацикливалась на этой акции. Да, я, у меня нет клиентов, которые заказывают у меня по каталогу. У меня раньше были клиенты такие, да, делал заказы по каталогу. Но я их всех со временем зарегистрировала, <laughs> и поэтому они покупают теперь сами через свой интернет-магазин. Даже все мои подружки. Вот. И поэтому свой личный товароборот я всегда делаю лично для себя. Вот, например, вчера я отправила заказ на 250 баллов. Это был только wellness, без единого продукта из каталога. Поэтому для меня как бы... Я особо не зацикливаюсь на этих акциях, но это очень приятно для клиентов. Но тем не менее я все равно накопила каким-то образом 5 медалек. Поэтому я поражаюсь, сколько у вас 75 медалек. Да, обалденность. Классно просто. У меня было всего 5 медалек и я их вчера обменяла на смягчающее средство. Зимой это незаменимая вещь вообще. Это можно мазать и деткам на щечки, да, когда мороз, чтобы не обмораживали щечки и губы и себе губы, да и себе локти. То есть все, что шелушится, обветривается, а когда герпес появляется, если у кого-то такая проблема есть, да, вот зимой особенно простудами заболеваниями начинается болеть. Если чувствуете, что герпес вылазит то прям толстым слоем, вот этим смягчающим средством на место воспаленное мажете на ночь да, прям горошинка такой ложится, и все проходит на утро. Вот, как обменять медальки на подарки? На последнем шаге, когда вы делаете заказ, у вас, если есть медальки, вам сайт сам предложит поменять их. И вам просто нужно будет вместо нолика под этими продуктами указать нужное количество, то есть там 1, 2 и 3, да. Ну, если у вас больше, пожалуйста, больше можете вписывать. То есть вот я желтым отметила, стрелочками, да, либо просто с нами вбиваете цифру, какую вам, сколько вам нужно подарков. И потом нажимаете на кнопочку «Добавить заказ». Если у вас больше, чем 5 медалек, то вы можете потом нажать на кнопочку «Отобразить все внизу», и у вас откроются все подарки, которые есть вообще по этой акции. И после того, как вы нажмете кнопочку «Добавить заказ», вам нужно будет а, спуститься в самый низ и нажать кнопку «Пересчитать». И потом проверить, добавился ли этот продукт в ваш заказ. Продукт должен добавиться за 1 рубль. Давайте сейчас мы с вами просто проверим, понятна ли вот эта информация, да, как менять подарки, потому что многие забывают это делать. Пожалуйста, не забывайте, кто в 14-м каталоге начал копить, но еще не менял подарки, да, медальки на подарки, то нужно обязательно это сделать в этом каталоге, иначе они сгорят. Дальше. Теперь давайте мы с вами перейдем к программе для новичков и спонсоров. Вообще в этом году компания празднует юбилей, да, и, ну, это просто, я не знаю, аттракцион какой-то невиданной щедрости, да, так только могу назвать, потому что действительно очень классные программы, и, ну, тут просто надо расти и забирать все, что дает компания, да. Смотрите, для новичков которых вы будете приглашать. А, с, вот сейчас уже, да, с 19 ноября каталог начался и до 27 января, то есть до конца первого каталога 2018 года. Три каталога действует эта акция 16, 17 и 1. А, какие преимущества при, а, получает новичок? При заказе на 1000 рублей по ценам каталога а, в течение 72 часов с момента регистрации, Новичок получает бесплатную регистрацию и бесплатную доставку с первого заказа именно, то есть первый заказ не взимается плата за доставку. Нравятся вам такие условия? Вот мне бесплатная доставка вообще нравится. Это вот даже приятнее, чем не платить за регистрацию, по-моему, особенно для новичка. Мне очень нравятся эти условия. Еще раз повторяю, да, в течение трех каталогов 16-17-1 новичок делает заказ на 1000 рублей по ценам каталога в течение 72 часов с момента регистрации. У него не берут пату за регистрацию и не берут пату за доставку. Отлично. Теперь к нашим, а, да, к нашим любимым подаркам для новичка. Я всегда об этом говорю, ну не знаю, новички я вам завидую всегда белой завистью потому что у вас есть такая возможность пройти старту программы получить вообще нереальные просто подарки я бы каждый каталог проходила бы эту программу Ну приятно на самом деле потому что наборы классные первый шаг вы можете пройти в течение 21 дня с момента регистрации либо ваш новичок да если вы являетесь спонсором в течение 21 дня с момента регистрации если суммарный заказ на 100 баллов то новичок получает вот такой набор за 199 рублей всего лишь это набор за первый шаг стартовой программы сюда входит крем молоко и мед большой бочонок до да, средство, средства про которые я говорила сегодня крем мыло молоко и мед и крем для душа молоко и мед, то есть полностью серии молоко и мед за второй шаг это уже следующий каталог после того, как новичок прошел первый шаг. Если первый шаг новичок не прошел, он автоматически выпадает из стартовой программы, он не может пройти дальше и уже ни при каких условиях. То есть пусть там даже даже 200 баллов будет, да, все равно не пройдет. Поэтому новички старайтесь, чтобы успеть за 21 день с этой регистрации сделать 100 баллов, да, суммарно. Не обязательно за первый заказ, суммарно. Вы просто можете... Сделать небольшой заказ для себя, да, например, на 1000 рублей, получить каталог печатный уже, показать своим знакомым, родственникам, все же моются, да, все чистят зубы, и собрать заказ таким образом, как минимум на 100 баллов. Получить вот такие вот классные подарочки. За второй шаг то же самое, 100 баллов уже в течение следующего каталога после прохождения первого шага. Вот такой набор уже идет, тоже за 199 рублей. Здесь серия «Оптимус» осветляющая. А, ночной дневной крем, плюс крем для век невероятный эффект. Суперский крем, кстати, он у нас как бестселлер идет уже много-много лет. Он отлично продается то есть его любят очень наши женщины. Хватает надолго, и эффект действительно у него потрясающий. То есть он убирает песнички и припухлости под глазами, морщинками дает дает расползаться. Тушь 5 в одном нашу тоже бестселлер. Уже не знаю, сколько лет она выпускается, да, уже больше десяти лет. Наверное, каждая женщина, которая пользовалась, знает, что это за чудо тушь И из серии The One идет помада тоже в этом наборе. Третий шаг – набор Giordani. Представьте, за 199 рублей получить набор Giordani. Это люксовая серия Reflame. Сюда входит туалетная водичка, парфюмированная водичка, тональная основа, тушь и помадка. Тоже за 199 рублей, за третий шаг за 100 баллов. А четвертый шаг вообще крутой. Здесь идет Wellness Pack, и можно выбрать либо мужской, либо женский набор. В женском наборе идет женский Wellness Pack, да, витаминки наши это особенно классно для новичков, кто а, сомневается, да, брать, не брать Wellness, кому, может быть, не совсем по карману пока еще а, заказывать для себя Wellness, то здесь целый набор крутых подарков Wellness Pack плюс а, серия No да. А, сыворотка и а, коллаген и туалетная водичка Эклат. то есть это вообще <соем> стоимость набора по реальной цене 5600 5, 600, 5 800, а по цене для новичков которые проходят стартовую программу всего 199 рублей вот такой набор для мужчин идет за первый ш... Ой, за четвертый шаг тут мужской волноспек, мужская водичка клад и полный набор там для душа для бритья <соем> новичкам грех не пройти как говорится эту стартовую программу потому что собрать 100 баллов но ну, это вообще расплюнуть реально ребят если вы новичок и вы считаете что собрать 100 баллов это что-то такое нереальное да, вы ошибаетесь и просто пока еще не начали ничего делать вы даже не начали думать как это сделать если просто подумать да сколько у вас знакомых и где они все моются да и если предложить им скидку хотя бы 10% не полную свою скидку, 20%, да, чтобы у вас окупалась доставка, чтобы, может быть, там вы пакетик красивый это положите, да, какой-то подарочек сделали, что, делаете, чтобы у вас это все окупалось. Вот таким образом собираются заказы даже не на 100 баллов. То есть просто вы предлагаете людям скидку в Oriflame, покупать через вас, если человек не хочет регистрироваться сам, да, это ваши постоянные лояльные клиенты, которые вас знают, да, вы таким образом делаете баллы, получаете подарки и объемную скидку, если делаете от 150 баллов. По поводу стартовой программы и акций для новичков понятно, напишите, пожалуйста, в чате. Вот общая выгода от прохождения всей стартовой программы для новичка составляет больше 13 тысяч. Поэтому просто нужно включить голову, подумать. Как сделать то 150 баллов? Делается это буквально за один день. <с> у нас есть, кстати, очень много записей вебинаров. Да? Ну, не надо смотреть очень много, достаточно посмотреть одну запись, в которой девчонки делятся, как они собирают там, заказы, и по 300-500 баллов. Да? Посмотрите, вот если не видели такую запись у своего спонсора, попросите, чтобы вам дали посмотреть эту запись. Очень все легко и просто делается. Сами просто себе не усложняйте задачу. Мы это очень любим делать, да, частенько. Теперь самое интересное. Для спонсоров. Но я хочу отметить, да, что спонсором может стать также и новичок. То есть любой желающий абсолютно. Тот человек, который начинает приглашать а, других людей в компанию, он называется спонсором. И вот эти программы, про которые я сейчас расскажу, они предназначены как раз для таких людей. Это юбилейная программа рекрутинга. Действует она также до первого каталога 2018 года и подразумевает, что если вы будете приглашать новичков в команду, в этот раз вот именно в эту компанию это действительно будет ну, выгоднее, чем во все остальные программы, которые у нас были. То есть в основном у нас идут подарки, да, такие подарки. Ну, Классные подарки у нас всегда идут, да? Но не такие ценные. Ну, как ценные тоже бывают, да, подарки. И бывают телефоны, и айпады бывают, да, и компьютеры даже, ноутбуки были. Но в этот раз это прям просто бомба. Вот реально бомба. И посмотрите, что вы можете здесь получить. Во-первых, мы сейчас будем рассматривать вариант для новичков от 0 до 18%, да, и для условия для старших менеджеров и выше у нас здесь на вебинаре присутствуют и те и другие поэтому я расскажу для тех и других То есть, если вы э, на уровне либо да, еще пока не на каком уровне до да, 0 процентов у вас вы только-только пришли только осваиваетесь, э, либо у вас уровень 3 процента 6 9 12, 15 и до 18 процентов то э, следующие условия они для вас Называться будет для вас эта программа «Рекрут -фонд» и в чем она заключается. То есть те, кто с нами давно, вы фиксируете свой уровень по итогам 13-го каталога. Я думаю, вы это прекрасно уже знаете, потому что мы эту программу уже рассматривали. Сейчас больше для новичков, да, скажу, кто еще не знает про эту программу. То есть сейчас у нас закончился 15-й каталог, поэтому если вы новичок, вы на этом не акцентируете внимание. Вы в любом случае попадаете сюда. Ваша задача рекрутировать как можно больше, приглашать как можно больше людей, ну и, соответственно, получать дополнительную выгоду да, от своего рекрутирования. Что вы получаете? Посмотрите, за каждый балл вашего рекрута вы получаете 2 ори рубля. Что это значит? Например, ваш новичок сделал заказ на 100 баллов, вы получаете 200 оре рублей. То есть умножаем все на 2. Баллы вашего новичка умножаем на 2. Если ваш новичок сделал там 30 баллов, вы получаете 60 Оре рублей Сделал он 200 баллов, вы получаете 400 оре рублей да? Ну, понятно, я думаю. И что еще очень важно, да, что э, вы получаете Оре рубли за баллы ваших новичков в течение 5 каталогов. То есть считается тот каталог, когда он зарегистрировался, и еще 4 каталога после регистрации. Вот даже представьте, если просто ваш новичок проходит стартую программу. То есть ваш новичок прошел 4 шага, он сделал как минимум по 100 баллов. Это 400 баллов за 4 шага. Ваши 800 ори рублей. За одного только новичка. А если у вас будет 5 новичков, да, за период действия этой программы, то есть осталось 3 каталога, 16, 17 и 1, за эти 3 каталога вы можете пригласить неограниченное количество людей, да, они могут сделать разное количество баллов. Все их баллы в течение 5 каталогов, то есть каталог регистрации плюс еще 4, да. Вы умножаете их баллы. Ну, система автоматически все умножит, но вы можете, конечно, проконтролировать это все. Умножаете на 2 и копите таким образом ури-рубли. Что дальше? Да? Куда девать-то эти ури-рубли? Меняйте их на крутые подарки. Например, вы можете... Вы можете всего за, ну, грубо говоря, за 1700 рублей купить ноутбук. Если вы зарабатываете, например, 15291 Оре рубль да, за период действия этой акции, то вам остается доплатить 1699 рублей и ноутбук ваш. Вот цена, которую вы здесь видите, да, 1690 рублей, именно столько стоит в обычном магазине, в интернет-магазине, этот ноутбук. Я буду вот вбила в этом видео. Этот ноутбук действительно стоит 16 990. Вы его получаете за 10% процентов от стоимости 1699 рублей. Подарков вообще по этой программе. Ну, там слишком большой список. Сейчас его еще дополнили, там фотоаппараты идут. А, просто для примера, да. Если, может быть, вы хотите телевизор, да, здесь есть в ассортименте крутой телевизор Sony. Всего можно за 3199 рублей получить его. Остальное оре рублями расплатить, да. iPhone, <laughs> iPhone 8. Ну, знаете, вот ни один магазин, ни один магазин, вообще ни один, ни интернет-магазин, ни там Связной, ни Евросеть, никакие магазины, которые продают телефоны в том числе iphone и никогда не делают скидки это политика компании apple не бывает такого чтобы распродажа да или что-то вы видите что сейчас iphone там пятый который продавался там пять лет назад он буквально в цене упал ну, на пару тысяч рублей в то время как те телефоны которые производились тоже 5 лет назад они сейчас стоят, ну в два-три раза дешевле чем стоили тогда когда только появились Компания Apple никогда не делает скидки на свои аппараты, а компания Reflame делает <laughs> скидку на айфоны. То есть можно за 28 тысяч за полцены купить iPhone 8. Может быть, кого для кого-то это мечта да, неизбуточная, вот. а для кого-то будет реальностью вот здесь. Вообще список очень большой, да, вы можете посмотреть это все на сайте, я сейчас не буду это все озвучивать, но посмотрите, просто как много здесь техники, да, для дома. Ну, вообще полный ассортимент, можно целую квартиру заставить. <laughs> у нас, вот у меня дома очень много чего, микроволновка стоит, тостер, сковородки, все Арифейн стоит. <laughs> все по акциям в подарок. И что еще очень важно... Вот это самое приятное, мне кажется, потому что некоторые могут сказать, ну, редко кто так говорит, но бывает, да, что, эх, мне бы это деньгами лучше получить, да, не на технику менять, а деньгами лучше бы взять. Пожалуйста, копите ори рубли, но по итогам пятого каталога 2018 года вам просто нужно иметь индивидуальное предпринимательство, то есть вам нужно будет открыть ИП, но потому что у нас расчеты все ведутся чисто, легально, открыто, да, и мы налоги на ой, наши доходы видят налоговая, и поэтому для того, чтобы получить в виде выплат, в виде дохода, да, в виде денег реальных, нужно открывать ИП, то есть все лидеры, кто работает, да, с компанией, не работают в открытую, честно по закону, да. И у них у всех есть ИП. То есть для вас предлагается то же самое. Вы можете открыть ИП и получить накопленные ори-рубли в виде выплат. Накопили 30 тысяч ори-рублей, пожалуйста, получите их в виде 30 тысяч обычных российских рублей. Понятно? Вот это, мне кажется, вообще, ну, то есть, тут, знаете, вот, на любой вкус, да, либо подарки берете, либо деньги. Большего, наверное, и не надо, да? Дальше. Теперь для тех, кто является старшим менеджером и выше. То есть это 22% с отрывом да, и выше. Есть у нас такие в чате? Напишите. Для вас рекрут-бонус действует. То есть там был рекрут-фонд, здесь рекрут-бонус. Есть у нас в чате 22 есть открытые директора, это условия для вас. По сути, как бы, программа точно такая же, только вы получаете выплаты в деньгах. Ну, давайте проговорим. То есть за каждый балл тоже вашего новичка, который делает заказ, да, это называется рекрут, вы получаете 2 рубля вашего бонуса. То есть точно так же в течение 5 каталогов считается каталог регистрации плюс 4 каталога после регистрации. Сделал ваш новичок заказ на 100 баллов, вы получили 200 рублей живых реальных рублей. Да? Ну, вы сами как бы себе можете ставить план. Те, кто находится на уровне старше-менеджера и высшего, вы уже прекрасно понимаете, как планировать свой бизнес, да? вы знаете, как поставить себе цель по своему доходу и как ее достигать. Правильно? Я думаю, что вы со мной согласитесь, это точно. И, соответственно... Просто делаете тот план, который вы сами себе намечаете, и получается столько, сколько вы сами себе запланировали. Ну, например, вот хотите получить бонус 60 тысяч рублей, что вам понадобится сделать? Вам нужно 50, ой, вам нужно 100, по 100 баллов, чтобы делали ваши новички. В этом случае вам понадобится, вот для того, чтобы заработать 60 тысяч рублей, вам понадобится 75 рекрутов, которые сделают по 100 баллов продукту первый шаг к программы, да, и в течение пяти каталогов они будут проходить старту программу. То есть в этом случае всего по пять человек в неделю таких вы находите, ну по сути, если работать пять дней в неделю, воскресенье вы выходной, да, то это план вполне в принципе выполнимый для того, чтобы получить просто бонусом 60 тысяч рублей это не доход, да, который вы получаете, это просто бонус к вашему доходу. Но на обычной работе, наверное, таких бонусов премии не бывает, согласитесь со мной, да, как бы вы там не перевыполняли план, ну, максимум, что вам там заплатят, я не знаю, сколько сейчас платят, рублей 500, может быть, да, я иногда слышу такие цифры, когда говорят, там, нам на 8 марта дали премию, там, 300 рублей, я просто готова лежать и не вставать вообще. Ну, ладно, не будем о плохом. То есть в этом случае вы себе обеспечиваете такую премию. То есть вы сами ее себе запланировали, да, вы сами сделали, выполнили этот план и получили то, что вы хотели. Далее. Еще одна классная новость. Давайте пока маленько передохнем. Проверим с вами, как вы меня слышите вообще, как вам вообще это все нравится. Вам это все нравится, ребятки? Напишите в чате, пожалуйста, нравится или как, или вам вообще очень нравится, очень нравится, супер. Ну, я уже говорила, да, что этот год юбилейный, и, в принципе, можно было бы компания, наверное, ограничиться теми акциями, которые мы с вами проговорили уже, да, и так за каждый бал новичка получаешь двойные деньги да а тут она еще подготовила программу которая ну вообще это просто взрыв мозга юбилейный подарок так компания его назвала <laughs> юбилейная премия рифлеем если вы планируете рост да это очень важно именно если вы планируете не просто мечтаете не просто хотите да а если вы действительно планируете рост Тогда вы знаете, что вам нужно для этого делать, и вы это делаете. Да? Очень важно, вы это делаете. Не просто сидите и ждете, пока как-то план сам ре реализуется, да? то ваша задача успеть до 10 квітня -го 2018 -го года закрыть новое звание. Можно два закрыть звания. Можно три. Можно шесть. Что значит закрыть новое звание? Вот каждое звание в Reflame подтверждается 8 каталогов. То есть, например, вы вышли на уровень директора, да? то есть открыли звание директор, и вам необходимо этот уровень подтвердить 8 каталогов. То есть, смотрите, если нам нужно закрыть уровень к 10 каталогу, это значит, что последний срок, когда нужно открыть, то или иное звание это третий каталог 2018 года то есть у вас буквально осталось четыре с половиной каталога уже потому что начался до да, 16 каталог ну могу сказать 5 конечно каталогов да но уже прошло два дня от одного из этих каталогов то есть смотрите если вы крайний срок в третьем каталоге открываете, звание новое, это получается третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый каталог, до которого надо закрыть. Это получилось ровно 8 каталогов, которые мы подтверждаем звание. И что вы получаете, да, то есть в чем вообще фишка-то? То есть вы получаете за каждое закрытое звание дополнительно 50 тысяч рублей. Что значит Дополнительно. Дополнительно к той премии, которая идет в долларах по маркетинг-плану. А по маркетинг-плану у нас идет за директора 1000 долларов, плюс по этой программе еще 50 тысяч рублей. За старшего директора идет 1500 долларов, плюс еще 50 тысяч рублей. То есть это суммарно 100, плюс 100 тысяч. Понимаете? За золотого директора идет 2000 долларов плюс еще 50, суммарно 150. Вы понимаете, да, вообще вот эти цифры, что у обычного человека, наверное, который работает на наемной работе, сейчас взрыв мозга происходит, и он просто сидит и не верит, да, что ага, заплатит мне. Есть такое? Ну, знаете, если бы компания кого-то хотя бы раз обделила или обманула, да, и не выплатила что-то, что должна была, то ее бы просто не существовало 50 лет на мировом рынке. Я думаю, вы понимаете, насколько это все серьезно. То есть еще раз повторяю, за одно звание 50 тысяч рублей, да, за каждое звание 50 тысяч рублей, то есть за два звания 100 тысяч рублей, дополнительная премия, за три звания 150 и так далее, и так далее. То есть вы можете расти неограниченно. Главное, успеть открыть новое звание до третьего каталога. Не надо откладывать на последний каталог, да, лучше открывать сейчас особенно новогодние праздники да очень в принципе это несложно сделать чтобы потом запас был чтобы впритык не закрывать до да, звание чтобы был запас времени Но я вижу что вы пишете что вам нравится это все мне кажется это не может не нравиться. в это просто ребята нужно поверить вот в это надо поверить что это возможно я вам еще раз повторяю да, если бы компания не выплачивала это ее бы не существовало на рынке на мировом рынке и 50 лет. Ее бы не существовало. И последнее, что я хотела вам сегодня рассказать, какая акция нас ждет в новой книге красоты. Маленько так вас спустить с небес на землю, да, можно сказать, сейчас такие были крутые акции, а теперь хочу маленько облегчить вам работу для мозга. Здесь все просто. Вообще мне очень нравится продукция Wellness, это моя любимая линейка в Oriflame, я прям ее просто обожаю, я без нее не могу жить, и вот я уже говорила сегодня, кто слышал, в этом флоге я оформила заказ, вчера буквально на 250 баллов, это был только Wellness. Вот кто еще сомневается, да, что брать, не брать, стоит, не стоит вообще эта продукция, внимания, да? ну что-то какие-то порошки да и так далее. Вот, ребят, просто надо поверить и прочувствовать это на себе. Если я вам буду пытаться здесь объяснять и доказывать, я не буду этого делать, да, но если бы пыталась объяснять и доказывать вам, что это вообще клевая такая продукция, ну толку от этого, да, ну вы послушали, и подумали, ну и что там она болтает, ей надо там товарооборот делать, да? Понимаешь такое? Вот, на самом деле продукт действительно работает на клеточном уровне. Это продукт, который создавался учеными мирового уровня, такими как StickStand, почитайте просто в интернете. Это продукт, который производится по самому строгому в мире стандарту качества. Вот вы понимаете, просто те слова, которые я говорю, это не просто я выдумала, да, это ведь действительно документально все зарегистрировано. GMP этот называется стандарт. Просто в интернете тоже наберите. Я вам сейчас в чате просто скину название, а вы... Потом в интернете можете посмотреть. Стандарт GMP. Это самый строгий в мире стандарт качества, который дается на производство фармацевтической продукции. То есть регулирует все процессы абсолютно производства фармацевтической продукции, начиная от чистоты полов да, в помещении, где это все производится, заканчивая бухучетом. учетом. То есть абсолютно все. И это продукт, который действительно заслуживает того, чтобы его попробовать и чтобы его... Вообще употреблять по жизни. Он не вызывает привыкания, как многие думают, да. Говорят ну, вот вы уже без wellness жить не можете, да. Не могу, потому что мне очень нравится тот, то, что он мне дает. Он мне дает питание для моих клеток. Это не продукт, который нужно принимать курсами, да. Например, там попил, как витаминки. Говорят, в аптеке купите, попейте, и потом можете не пить, да, какое-то время. Это... То, что мы недополучаем с вами с едой в нынешнем мире. То есть если вы считаете, что вы правильно питаетесь, я вам поверю, только если вы живете в экологически чистом районе, у вас свой участок, да, вы, который вы ничем не удобряете, никакими удобрениями, у вас там все экологически чисто, и вы сами все выращиваете, да, и воду там сами добываете через кважину, тогда я вам поверю. Вот, и еще вы сыроеды, например, да? То есть вы термической обработки не подвергаете пищу, и витамины у вас не теряются при этом приготовке. рыбу часто едите, да, вот за подсказывают. То есть, ну, просто вот давайте, положа руку на сердце, да, все, сами признаемся, что мы просто в современном мире сейчас не имеем такой возможности питаться на 100% полноценно. Мы стараемся питаться правильно, да, но мы не можем полноценно все равно получать из пищи то, что необходимо нашему организму. А wellness – это тот продукт, который работает на клеточном уровне и помогает восполнить этот дефицит, то, чего нам не хватает. Белок – да, это коктейли, супы, батончики, и внутри, ой, протеиновый комплекс, сейчас у нас новый вышел без вкуса, и витамины и минералы, жирные кислоты – это wellness pack вот ну и здесь идет акция классная рюкзачок я тоже себе заказала посмотрю вот в среду придет заказик видео потом с ними покажем вам рюкзак идет если заказ у вас из продукции Wellness на четыре с половиной тысячи рублей Ну, естественно по цене каталога по нашей цене выходит еще минус 20 процентов и рюкзачок там вышел по, по 879 рублей что ли я как бы без сомнения заказала, потому что я примерно представляю, что это за ткань. Это ткань, как у нас была сумочка Wellness с Пумой в сотрудничестве делали. Я с ней хожу уже несколько лет в спортзал и в поездке тоже брала ее. Материал вообще супер. Никаких ни потертостей, ничего. То есть ни, ниточки не торчат. То есть очень все удобно, легко, самое главное. да, То есть когда сумку обычно покупаешь спортивную, она сама весит какой-то... Сколько-то, да, а это просто невесомое. В общем, рекомендую просто вам попробовать Wellness, да. Ну, и здесь такой рюкзачок еще идет удобный. Можно как-то сумочку таскать, по-моему. Вот. Про Wellness я всегда много говорю, потому что люблю его. Какие-то вопросы есть у вас? Давайте проверим обратную связь. Если у вас есть вопросы. То напишите. Может быть, даже по Wellmonds у вас есть вопросы. Так, я пока запись отключу.